А значит с нами Бог Мы избраны, у нас своя дорога На запад, север и юг, и на восток Россия матушка, обитель Бога Мы русские, узнает это враг Что русский преклонит колено Целуя с гордостью свой флаг У Русских родина благословенна мы русские, мы русские, мы русские, Такими нас и надо принимать Мы русские, мы русские, мы русские, Мы русские, о чем еще мечтать Мы русские, мы русские, мы русские, Мы русские, мы русские. а значит... Умом Россию хочется понять Чтобы понять надо молиться Нельзя французу русским стать С душой русской следует родиться Бросает русским вызовы стихия Но мир спасти, а зла ее судьба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 Там наша сила, Нельзя мою Россию победить, И врагов своих Россия бьет и била Ну и конечно будет бить В победах доблестных ковала слава Своих героев помним имена И Россия больше, чем держава, Россия больше, чем страна. Мы русские, мы русские, мы русские. Такими нас и надо быть.